Привет, я Шок. 90% людей, которые тыкнули по этому ролику, смотрели прошлый, где я играл в CSGO 2014 года и пообещал, что сниму ролик, где создам сервер в этой версии игры. Вы собрали 53 тысячи лайков. 53 тысячи лайков на 260 тысяч просмотров. Это каждый пятый поставил лайк. Каждый пятый. Хоть где-то я сыграл свою математику. Получается так, что CSGO 2014 года не работает. Она не включается под сервер. И получается так, что мы сделали не 2014 год, а 12. 2012. Мы Пустили сервер на 2012 году. Я не знаю, как у нас это получилось. Почему с прошлой версии можно? В общем, сегодня мы создали сервер 5 на 5, сыграли три игры на Inferno, Troyния и Dust 2 в соревновательную игру. Молодые люди, если этот ролик наберет 40 тысяч лайков, я сыграю в CSGO в версии 2014 года. И если. Мы не заметим там большой разницы, я поменяю ролик и поставлю 2016 год То есть мы найдем самое лучшее изменение, где можно поиграть на сервере Если будет 40 тысяч лайков, если не будет, значит я это снимать не буду, значит это не настолько интересно Всем приятного просмотра, это CSGO 2012 года, этой игре был ровно год И вот что у них получилось за это время, погнали! Так, друзья, начинается прямо сейчас игра. Что самое интересное, что у нас здесь есть? У нас таб выглядит как-то так. Слева очень большое место для тега команды. Вы можете общаться с противоположной командой. Ребят, привет. Ах, не успел А, вот было Короче, вы можете общаться с противоположной командой Потом это убрали Из-за того, что во время таких вот разминок фристаймов У людей были проблемы с оскорблениями, кибербуллингом Поэтому пришлось убрать Так, играем на живой раунд У нас сейчас э, вторая броня Деньги остались те же, 800 долларов на первый раунд Ох Так, я сделал не знаю сколько киллов Один Право не пишется внизу, сколько ты килограмм сделал. Кстати. У меня фп стабильный 300, лост 0, чок только что был 3%, не знаю. Пинк у нас 31, а сервер у нас, если не ошибаюсь, московский. Если что, поставить эту версию игры на сервер было очень сложно. Мы обратились к человеку, который занимается именно этим, он пишет читы, а, и хэвха сервера делает. На разной версии CSGO Такие вот дела И как-то мы нашли этот контакт Поэтому спасибо вам большое Так, все, погнали У нас ä, игра пистолетный на раунд Пока я ничего не вижу, что изменилось Все так же oh. Ай-яй Нет! О, боже, нет, чувак А I что у тебя I со спреем, Это у всех так сам Это такой спрей был в 2012 году. Ага. Так, если что, мы играем 6 на 6, потому что рано или поздно у кого-то вылетит игра, чтобы наверняка уж. Он Мне гранат. кажется, никто не вылетит. Гранату на правую кнопку не просить. Да? Okay. Да. да? Да. Правая кнопка граната не работает. Только левая. Кошмар. Есть шорт. Есть первая. Ай-яй-яй. Пушит мид Двое. Двое шорт. Двое low машина, машина, машина еще там авик nice. найс давайте фаст B. ничего не меняется 8 лет спустя что такое, Саш. что? ты купил броню? далеко, далеко чуваки, трое на Б, трое на Б смоку, в смоку Окно. Минус 50. Минус 50. Шорт бля, шорт. бля бомба. Твой Эрика. 38 на миду. Умбокс. что глубоко. Мид. Оба шорт. А, двое. Да. О боже. Можно? Просто Можно? куда они лезут. Взявик. Рапа, рапа. Не было. А. Блин. А, взял, Всё. взял. Ой, какой тупенький. Нет. Что? Ой, что это такое? Как он там делал? Давайте пока флешу. А, а пету есть, пету есть. Как его убить? О, он меня на ходу просто поставил Стой, где еще? Делал. Он походу слева. Найс. Как? Nice. Nice. Nice. А какая красивая карта. Она совершенно другая, в отличие от... Ну она как по текстурам, скорее, она все другая Да, по текстурам она очень другая Она очень красивая Нет, вот, вот. тут план другой немного. нет, нет Какие красивые текстуры, освещения Это кошмар А вот бомбу что не поставили Потому что меня начали стрелять До дефолт не ставится она там это разве прям не битбой <связь> же? Худ... Убил попдог uh, Понял Коннектор двое Я на второй линии Найс nice. <связь> <Wow. связь> Убил его nice. Класс, Взял. я думаю, коннектор У меня последний коннектор Можно я убью? Может дорежу. Зарежу, зарежу, ребят, аккуратно. Я бачу, я больше. Не смог зарезать. Кошмар, Саша, Саша. Да. Я Первый есть. Нам далее. Зелень смотрел. Убил сотку Это где? А, это боя. Убил. <свеч> Флэш фул, Флэш. Флэш. Ага. Они уходят. Они уходят. Я обманду. Такая башня красивая. Дерево, кстати. Вот почему это позиция называется. А на балконе убили. Один логу Минус 82. два. Ой, яй, яй. Понадышать надо. Ууу, мощно, Ха-ха, это клип. Проверяйте, фраг будет один точно. Я убиваю на меду. Один точно будет. Иду на апарт, убиваю человека который будет подниматься. Дальше поднимаюсь наш, иду на шорт, убиваю оттуда мидл окей, понял он Пока два есть Два плана у меня сыграли Найс, сыграла Убей его его Убить тебя Не, не надо, не надо Не, давай выиграть Я не хотел, походу, убить тебя Так, Авиак забил Значит, давайте, может, он Он тут близко Давайте, пойдем Он флеш, побежали Он а у гну? него 5 хп было, я ему в медлу дал, голову через дегла Там без головы Ну все пацаны, гг, ГГ. ГГ. Спасибо Чего, ребята Ну шо, нормально? Не. Нормально, мне понравилось Я зашел в CSGO и понимаю насколько игра Стала другой Я бы не сказал, что это плохо она стала лучше. Но сразу же появляется мысль. Может быть, через два года я запишу ролик, где скажу. Играю на Мираже 2020 года. На самом деле шанс огромный, потому что эта карта давно не обновлялась. Поэтому, может быть, и ей грядет изменения. Надеюсь, что вам понравилось то, что вы сейчас увидели. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал. Я знаю, что очень много людей не подписаны и смотрят эти ролики просто так и не подписываются. Дружище, подпишись. Давайте наберем уже наконец-то 8 миллионов подписчиков. Осталось всего миллион собрать. Всем пока. С вами был Яшок. Слева на экране ролик есть интересным. Вот лично для тебя советую. Вот ты к ней посмотри. А я с тобой прощаюсь. Пока. Спасибо за просмотр. С тобой был Яшок.